Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Белыч и очередная посылочка с Computer Universe. Какая точного, уже не знаю, потому что сбился со счета. Вот, ну давайте смотреть, что тут внутри. Добралась, кстати, она очень-очень быстро. А, насколько я помню, меньше 10 дней до Хабаровска. Это просто какой-то рекорд. А вот, ну больше всего времени, по-моему, она провела именно в Хабаровске, блуждая по сортировочным центрам. Так, давайте смотреть. Ну, как и обычно, пол коробки упаковочной бумаги, я думаю, вы уже тут видите этого рыжего парня, которого невозможно не заметить. Это у нас Ryzen 2600. Ну, почему 2600, я думаю, объяснять не нужно, потому что стоимость его сейчас очень-очень низкая. Цены на него упали. В принципе, в сравнении с 3600, он не сильно устает, отстает от него, да, ну, конечно, отстает, никто не спорит, что новое поколение за счет архитектуры получилось лучше, вот, но, скажем так, все-таки, все-таки 2600 сейчас все равно остается достаточно актуальным процессором. Давайте смотреть, что здесь еще. Вот такая вот карточка. Это Palit Dual 1660. К сожалению, когда ее заказали, упали все цены как раз-таки на 590. Сначала хотели взять 590, но, честно говоря, я 590 не люблю исключительно из-за проблем с температурами и прочего, и прочего. Вот. Но на... когда на них упали цены, вчера 590 от Сапфира можно было купить такую голубенькую, не помню точно как она называется, полное название. За 11 тысяч, представляете? Вот такая вот оказия. Вот. Но брали эту тоже со скидочкой небольшой. Что-то около 100, по-моему, 90 евро она обошлась. Точно не подскажу. Но сейчас мы на нее взглянем, что с ней все в порядке. Так, давайте смотреть далее. Далее у нас ну, материнская плата. Здесь, как понимаете, части для компьютера вот gaming plus max то есть в принципе в принципе сейчас на компьютер universe что макс и что не макс стоит плюс-минус одинаково вот то есть max означает что данная материнка готова уже к установке 3 третьего поколения что в принципе неплохо вся линейка b450 msi плюс-минус хорошая ну вот плюс-минус хорошая система питания плюс-минус Схожие, конечно, немножко отличия есть, но очень-очень похоже все. Так, и последнее, то, что очень долго ждали, пока появится, это Sisonic Focus Gold на 750 Вт. Вот, соответственно, платформа там, по-моему, МФХ. Отличный блок питания, к сожалению, что-то с его наличием на складе были проблемы. Пришлось, ну, грубо говоря, рассматривать другие варианты, хотели взять EVGA, но потом, как оказалось, сезонник появился и EVGA исчез. Вот такие вот веселости, поэтому по итогу все равно заказали сезонник Отличный блок питания, как по мне, так идеальный по соотношению цена, качество, собственно, начинка и так далее. Давайте сейчас поподробнее взглянем на все это. Ну, друзья, лицезрить блок питания и процессор смысла, ну, почти нету никакого. Все вы их давно увидели на моем канале, поэтому давайте и все-таки займемся материнской платой и собственно, видеокарточкой. Материночка самая обычная, ну, достаточно дешевая, можно сказать, по меркам всего. Давайте посмотрим, что с ней все хорошо. Вот, потому что скоро ее отдавать заказчику. Вот такая вот материнская плата. Ну, ничего тут сверхъестественного нету. Насколько я помню, насколько я вижу под расселя, здесь, по-моему, так как и на всех материнках, почти B450, 4 фазы на CPU и 1-2 фазы на питание видеоядра. Вот, есть несколько разъемов под вентиляторы, причем количество их достаточно хорошее. Ну, я вот сейчас быстро, мельком насчитал, Чуть ли не 6 штук, что очень даже хорошо. Нет, все-таки 5, наверное. Вот. И радиаторы очень хорошие на MOSFET-ах. То есть все сделано очень даже интересно, очень даже хорошо. Вот такая вот материнская плата. Ну, в принципе, для сборки на Ryzen, ну, можно сказать, идеальная. Вот. Можно посмотреть здесь на разъемчике. То есть достаточное количество USB. В принципе все что нужно даже писи пополам старенькие есть и по моему я вот не помню что здесь добавили то ли сброс биоса то ли обновление через э, флешку не помню честно скорее всего плюс брос биоса все таки вот но это надо смотреть уже более подробно смотреть в ее инструкцию так давайте дальше посмотрим на видеокарточку и собственно собственно скажу мои соображения по покупкам в Computer Universe в ближайшее время. Потому что, может быть, кто-то все-таки решится, наконец-таки. Уже пора, уже пора заказывать, пока у нас не изменились таможенные правила. Хотя и после изменения, друзья, я вас уверяю, что все будет для многих регионов нашей страны все равно выгодно. Так, давайте смотреть. Ну, здесь, как обычно, без ножа не обойдешься. Любимая тема всех производителей это взять и запаковать все так, чтобы это надо было раздирать, разрывать и так далее и тому подобное. Вот, вот так вот она выглядит. Ну давайте сейчас посмотрим, действительно, что с ней все хорошо. Потому что хрен его знает. В принципе недорогая сборка то есть основа данной сборки стоит вот тысяч. осталось докупить оперативку то есть 32 гига где-то 80 тысяч. ну и все по мелочи кулер там жесткий диск ssd -шник. то есть ну в районе я думаю 1060 можно собрать отличнейший компьютер на базе вот этого всего железа вот вот такая вот полидуал ну я думаю что вы ее тоже уже видели Давайте расскажу мои соображения. Как вы знаете, с января месяца у нас меняются таможенные правила, и лимит беспошлиного ввоза сокращается с 500 евро до, до 200. Может быть, до 250, еще точно никто не знает, но вроде как до 200. При этом надо понимать то сокращается не только лимит, но и также сокращается, друзья, и процент самой пошлины. То есть, многие говорят, что будет совсем невыгодно, это не совсем так. Это будет выгодно, но вам придется платить пошлину, что для некоторых просто, потому что вот в разных регионах по-разному. Кто-то платит прямо на почте, у кого-то все организовано, кому-то приходится... Ездить на таможню, что не очень удобно Кто-то же наоборот то есть, Не может даже на таможню съездить Потому что таможня находится очень далеко от его там, горо... ну, города ПГТ скорее, или села вот, то есть Для него это является проблемой Поэтому тут такой двоякий вопрос Будет это выгодно для вас или нет И Для больших городов скорее всего да Потому что процесс автоматизирует вы пришли, заплатили 15% от превышения, то есть от того, что идет выше 200 евро, вот, за все остальное. При, даже при этом, как я считал, с учетом того, что не нужно будет бить посылки на две, то есть вы можете все запихнуть в одну, вот, это будет где-то на 10% менее выгодно, чем сейчас. То есть для многих регионов, где вот цены на вот это железо, на 20-30% больше, чем в Computer Universe, будет все равно выгодно заказать. А с учетом ассортимента, наличие тех же сессоников дешевых, наличие тех же процессоров с хорошей скидкой, наличие оперативной памяти. Тоже со скидками там, 25%, это будет крайне выгодно. То есть, для многих регионов. Конечно, для Москвы и для Питера ну, разница будет почти вот, минимальная. Вот. Но все равно. Даже питерцы говорят и москвичи, что есть товары, которые в их регионе очень сложно купить на нормальные деньги. Вот. В общем, все, друзья, будет зависеть конкретно от вашего региона и от ваших цен. Это надо будет сравнивать. Пока же у вас есть возможность заказать без уплаты таможенного, таможенных платежей на 500 евро. Вот. Я советую вам заказывать до первой-второй недели декабря максимум. То есть, вот, если вы хотите заказать, то это лучше делать прямо вот сейчас, в течение двух-трех ближайших недель. Потому что потом начнется ажиотаж, и вполне вероятно, что таможенники не будут спешить. Они будут ждать наступления Нового года, чтобы подпустить вас под уплату платежей. Начисление пошлины у вас будет, соответственно, не с момента, как вам магазин отправил посылку, а с момента пересечения таможню. То есть, если она пришла на таможню 1 января, хоть ее там отправили 1 декабря, допустим, то соответственно, вы все равно будете платить пошлину. Поэтому успейте как бы, заказать вот до начала где-то декабря. Это все можно сделать. Как и обычно, друзья, ссылка на компьютер-юниверс и код на 5 евро скидки будут в описании. Надеюсь, что я поделился с вами каким-то знанием, как которая вам поможет. Всем еще раз удачи и до новых встреч!